Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель Бадзи. В этом видео я хочу поговорить с вами на тему, которая остается актуальной у астрологов во все времена. Это вопросы брака, отношений, совместимости характеров супругов. Кого бы вы ни консультировали, вас всегда будут спрашивать, хоть мужчины, хоть женщины, конечно же, про отношения. Может ли карта Бадзи дать совет? Какой человек мне больше подходит? С кем я могу построить гармоничные отношения? Проживу ли я с этим человеком долгие годы в любви и согласии? Для китайцев, вот, например, этот вопрос вообще в принципе не стоит. У них самый низкий уровень развода в мире – и все это благодаря, конечно, тому, что до свадьбы подавляющее большинство пар консультируются у астрологов, получают рекомендации, как лучше себя вести в браке, как уходить от конфликтов, поэтому надолго остаются привлекательными для своей половинки. В нашей школе тему романтики отношений... Мы подробно изучаем на курсе «Супружеский дом» в карте Бадзи. Бадзи дает ответы на многие вопросы по теме брака, например, какие отношения э, действительно человек хочет, э, будет ли у человека ранний или поздний брак, или сколько у него этих браков будет, как вычислить хороший период для того, чтобы вступить в брак, или как вычислить сложный период, э, период уже в существующем браке, в каких-то существующих взаимоотношениях иногда, ну вы знаете, что бывают такие периоды, как зебра, да, брак сам по себе может быть хороший, но период будет быть неудачным. И вот вопрос, надо ли разбегаться, а может быть наоборот, надо идти прощение просить у партнера, стараться его как-то сохранить эти отношения и дальше все, знаете, как новой волной брак придет. Очень часто спрашивают на консультациях, где искать мне того самого мужчину, где и как. Ну и вообще много тонкостей, которые мы с вами можем увидеть в астрологической карте. Поэтому, конечно же, я вас приглашаю на курс. Будет много практики, интересных примеров. Мы будем разбирать и ваши карты, и карты знаменитостей, и все знания, все теоретические знания мы будем обязательно применять обязательно практиковаться будем учиться не только э, видеть то, что лежит на поверхности, ну, ну так обычно я в таких вот видео как раз э, в открытом доступе даю такие самые поверхностные, самые понятные э, штучки из чтения карты. Но, конечно, материал и вообще чтение карты это достаточно большой труд, он более глубокий и даже более интересный. Чем больше ты знаешь, тем интереснее читать карту вот мы с вами поработаем можно сказать психологу то есть психологом то есть мы подумаем какие же нужно давать людям рекомендации что нужно изменять ну, в первую очередь себе да, в первую очередь себе какие могут быть рекомендации с точки зрения астрологии для того чтобы там, не знаю, вернуть например былые чувства сделать отношения более гармоничными нажимайте на колокольчик под этим видео Вводите свои контактные данные, вам обязательно придет приглашение на бесплатный мастер-класс. А сегодня я хочу показать вам достаточно яркий пример астрологической совместимости, вернее сказать, на несовместимости одной из самых популярных и красивых пар отечественного кинематографа Советского Союза Ирины Алферовой и Александра Абдулова. Многие до сих пор, конечно, жалеют, что их брак распался, что эта пара вот там, я не знаю, не прожила долго и счастливо. Ну, бывает все, конечно, по-разному в жизни. Со стороны казалось, что все идеально. На самом деле за те 15 лет, которые они были вместе, много всего происходило и много сейчас воспоминаний той же Ирины Алферовой. И она говорит, как в ее душе... Копилось и накипело все, что у них, вот все, все эти факты, и то, что к ней отсутствовало внимание со стороны мужа. ну Его разгульный образ жизни, понятно, первый красавец страны, сложно, наверное, было бы удержаться. Поэтому она нашла в себе силы и решила поставить точку в их отношении, как бы было ей это не больно. Что же по этому поводу могут нам рассказать их астрологические карты? Давайте начнем с карты Ирины. Во-первых, сразу бросаются в глаза три цветка персика. То есть мы видим, у нас есть один кролик, ой, извините, два кролика и одна крыса. Действительно, перед нами вот такая, ну, не только настоящая красавица, которую мы видим, но она еще и по карте, человек, который... Крайне привлекательной да, по астрологической карте. Конечно, красавица, которая покорила не одно мужское сердце. Кроме того, символическая звезда Красный Феникс в толпе дня дает изящество, обаяние, делает жень, женщину особенно привлекательной для противоположного пола. Господин Дня Ирины Вода Ян. Очень энергичная, самостоятельная. Такая глубокая, способна притягивать к себе, впитывать в себя. Однако не всегда может контролировать саму себя, свои эмоции, импульсивность. Для этого ей нужна земля, нужны берега, которые бы создавали для нее русло, оберегали от принятия спонтанных решений, которые бы ее немножечко контролировали и как-то правильно бы нап направляли. Земля для, я, для женщины, янской воды, это стихии власти, мужчины, поэтому ей важно быть в браке. Сам столб дня, янская вода на крысе, земная ветвь, в которой представляет и дом брака, считается одним, Ну вообще, конечно, сам по себе вот этот столб считается одним из неудачных столпов для отношений. Это как для мужчины, так и для женщины. Для женщины, можно сказать, это столб такой снежной королевы. Снаружи человек может выглядеть малоэмоциональным, таким, может быть, холодным, немножко отстраненным, И, конечно, это часто дает вот проблемы в отношениях. На самом же деле внутри водяной крысы скрывается море любви, океан страстей. Господин Дня все время как бы э, находится на грани. то Он сидит на овечьем ноже, тоже такая символическая звезда. В таких людях нужно как-то обязательно, вот они должны стараться привести свой эмоциональный фонд к балансу. Кстати, не всем действительно людям с таким столпом удается жить вот в гармонии с собой, и это, как правило, очень тяжелый труд, труд очень часто с психологами, иногда это годами такие люди находят этот баланс, но к этому нужно идти, и если у вас такой столб стоит в дне или у вашего ребенка, то об этом, конечно, нужно знать. Таким людям нужны разговоры, им нужны обсуждения. Им очень важно с кем-то делиться сокровенно. Очень важно выплескивать эмоции. Я думаю, что, конечно, в советские годы, когда они жили, не было тогда семейных психологов. Конечно, все пси лучший психолог – это хороший муж. Ну, вот не с каждым... Ну, я сейчас беру, там, может быть, отдельно взятую пару. Я не говорю, что обязательно все семьи должны быть как-то психологически друг друга терапевтировать. Ну, конечно же, хорошо, когда муж вас понимает. А вот как раз еще вот эта самая водяная крыса, она еще и не с каждым будет откровенничать. Рядом должен быть для нее, прям вот обязательно, надежный, заботливый супруг, который может, которому бы эта крыса могла довериться ну ладно сейчас чтобы вас не сбивать не крыса а сам человек с таким столбом дня да? просто это человек ему нужен надежный заботливый супруг которому можно открыться довериться именно такой муж нужен ирине в ее доме брака стоит мы видим вот такой же такая же стихия да она вода ян и крыса вода ян такая же вода как и она сама Ну, внутри крысы дальше мы будем говорить про это на самом деле не такой обман, не совсем это янская вода, не совсем это друг. Вот. Но, тем не менее, это человек равный и одинаковый с ней. Да? То есть это не человек, которого надо нянчить, или не человек, который будет нянчиться с ней, а это равный ей по плечу. Так вот, вернемся к крысе, которая стоит в доме брака. Такая же вода, как она сама собой, способная понять, разделить интересы, создать стимул для личностного роста если муж не будет соответствовать этим характеристикам не будет вечерних душевных посиделок каких-то долгих прогулок каких-то философий под луной размышлений и так далее вот этих доверительных бесед наедине то эмоции недовольство будут уходить а, у таких людей вовнутрь накапливаться и будут разрушать человека, ну и отношения изнутри. И так уж получилось, но брак вот Ирины и Александра проходил как раз по такому негативному сценарию. Ирине не хватало элементарного внимания, тепла со стороны мужа. Как она сама говорила, я все время плакала. Он меня просто не замечал. Дома были постоянные люди, друзья, которые приглашал Александра. Как вы понимаете, он приглашал не то чтобы общих друзей, хотя, наверное, были и общие, а людей, которые ему хотелось, ему нравились. А ей, ну, что, какая ее участь? Ухаживать за гостями, накрывать столы, мыть посуду. А Ирине, конечно конечно бы хотелось другого в жизни. Такой образ жизни для нее был постоянным источником стресса. Александр, кроме того, был человеком увлекающимся, и до Ирины, конечно, регулярно доходились приятнее о романах мужа на стороне. Скорее всего, конечно, так и было, потому что крыса в доме брака, кто, кто не знает, что такое дом брака, это земная ветвь дня, да, вот где там как раз крыса стоит. Так вот, крыса в доме брака, может еще, мы, как я уже сказала, если она такая обман нам дает, вроде бы она ян, а если мы присмотримся к скрытым, к скрытым стихиям в крысе, то мы увидим воду инь. Кто это будет? Грабитель богатства для нашего господина дня. Когда мы читаем отношения, мы очень часто говорим, что в доме брака сидит соперница. Один и тот же иероглиф может нести разные смыслы. И он, если мы истолковываем карту с разных сторон, то... Можем найти вот такие разные подсказки. Хотя для Янской воды эти соперницы, грабители богатства, они, конечно, не такие страшны. Инская вода – это что у нас? Дождь. А Янская вода – это огромная вода. Да? То есть, ну, дождь может смешиваться с океаном, и в океане особо ты и не увидишь этой воды. Так что, конечно, Янская вода, она сильнее Инской, ее больше. Вода смешивается с водой, ее, их они становятся неразличимы. То есть, скорее всего, если бы у Ирины с мужем были доверительные отношения, если бы она понимала, что конкретно она ему нужна, и, и он и ее любит, ну, не знаю, возможно, она дальше бы закрывала глаза на его увлечения, может быть, она бы от него не ушла. Ну вот хотя, с другой стороны, как построить эти самые доверительные отношения, когда ты знаешь, что твоего мужа есть кто-то на стороне? Ну, мне кажется, конечно, не каждая женщина такое сможет сделать. Что еще важно отметить? В карте Ирины нет земли, как мы с вами говорили, а земля для нее будет стихия власти. Ну, по крайней мере, из тех трех столпов, которые мы видели, столб часа я не восстанавливала, мы можем сказать, что изначально заложено, ну, если даже в конце там, у нас появилась земля, в час, почему я говорю в конце, потому что час отвечает за возраст человека после 60, то в любом случае мы видим, что год, месяц и день, это от нуля до 60 лет, у человека нет, в его карте астрологической мы видим, что нет земли. Да? Это, конечно, будет говорить о какой-то вот уже заложенной проблеме в карте для отношений со своим там, любимым партнером. Человек родился как бы без понимания этой энергии. Ему еще только предстоит с ней познакомиться, пройти какие-то вот жизненные уроки, да, связанные с этой энергией. Более того, структура ее карты, нападение на, на власть, делаем такой вывод из анализа земных ветвей, земных ветвей месяца. Это опасный показатель в теме брака и вообще отношений, Именно для женской карты. Для Ирины а, наставлять мужа на путь истины. То есть ему что-то подсказывать. Все время, знаете, как это женщины себя ведут с такой структурой. Ну, как бы, я вот, я умнее, я главнее, То есть они нападают на власть. Власть – это муж в карте. Да, то есть они как бы стараются его преодолеть. Для них это такая норма. Другое дело что конкретно этой карте все завуалировано дело в том что кролик это пустые земные ветви а то что в пустоте оно не особенно работает то есть божество не может на все полную катушку разойтись слава богу в этом случае за исключением периодов когда эта пустота заполняется и когда эта пустота уже начинает работать да? кроме того у нас есть металл ин в небесных э, стволах года и месяца. Это божество, правильная печать, которая держит под контролем самовыражение. Дерево этих самых кроликов, да? Все это в конечном счете делает не таким заметным такую важную черту характера Ирины, как вызов власти или по-другому нападению на власть. Правильная печать стоит на первом месте в ее карте. Это показатель того, что Ирина человек правильный, она здравомыслящая, порядочная и, конечно, была способна в браке с Александром контролировать и здраво оценивать последствия своих поступков. За исключением, наверное, тех, когда кролик выходил из пустоты, пустота заполняла, как мы уже говорили, пустота заполнялась, и в эти годы или даже в месяцы формировались такие условия для открытого недовольства, что приводило к ссорам, конфликтам. И здесь, конечно, уже Ирина могла показывать свой характер, когда эти кролики становились не пустыми. Так вот, осложняется вся ее карта еще и тем, что одновременно с выходом из пустоты кролик формировал с домом брака наказание нелюбви. То есть у нас есть такое наказание – кроли Кролик э, наказывает крысу, причем... Если бы они просто встречались, кролик и крыса, то вполне возможно, что сильно бы и наказание это не работало. Но когда у нас есть неравные силы, мы видим здесь два кролика и одну крысу, вот это наказание будет работать точно. Так вот, все это дублируется, потому что столб года и месяца – это дубликаты. Да? Конечно же, это все вредило отношениям. И главная причина ну, – наличие любовницы у мужа, как мы помним, крыса инская вода, скрытая стихия. А мы помним, что для Ирины это соперница. Но в целом, если посмотреть на карту Ирины Алферовой, то перед нами образ верной, любящей жены, умный, сострадательный, воспитанный, терпеливый, порядочный, прекрасной хозяйки, строгой и ответственной по отношению к себе и требующая того же от своего мужа. И у нее по судьбе есть все, все шансы создать прекрасную семью. Главное – встретить человека, который бы окружил ее вниманием, стал искренним другом, ну и был бы где-то психологом, чтобы с пониманием отнесся к ее тонкой душевной организации. Насколько ее муж Александр Абдулов соответствовал Этим требованиям вы узнаете из следующего видео, которые мы подготовили для вас. Не пропустите его. Хотите научиться читать все аспекты любви, брака, отношений в карте Бадзе? Тогда начинайте с моего бесплатного мастер-класса «Секреты супружеского дома в астрологической карте». На нем мы с вами разберем, и вы узнаете, как отражается возможность вот этих отношений. Будут отношения или нет? Ну, многие уже спрашивают, говорят, у меня уже были. Какие-то романды, там, браки, будут ли еще, например, да, то есть будут человека еще, и когда будут, да, в какие периоды ему легче эти отношения завести. Как узнать, какого качества будут отношения, как увидеть развод и проблемы в отношениях в карте по отцы? что такое звезда супруга и как это отражается в личной жизни. Где смотреть количество браков, которое заложено в судьбе? Как сделать так, чтобы период замужества был для вас подходящим, чтобы был благоприятный период был для замужества? А, вернее, не как сделать, а как найти вот такой период. Ну и, в общем-то, как жениться на деньгах тоже для многих актуальный вопрос. Переходите по ссылке под этим видео.